Отлично, смотрите, значит, во-первых, то, что вы сегодня увидите, это эксклюзивная информация Аналогов в мире нигде нет Все эти технологии разработаны лично мною под проект StonePay Все от маркетинга до заканчивая э, токен-экономикой Так что вы смело можете знать, что это ниоткуда не скопировано Это эксклюзивно абсолютно наши технологии, созданные ну, под моей архитектурой и, соответственно, сейчас э, технически это выполняют Программисты, наша техкоманда, она в основном вся засекреченная, но могу вот сказать то, что это один из руководителей Сбербанка в области программирования. То есть это очень высокий уровень, плюс мы работаем напрямую с Tone Foundation. Это команда Дурова, которая пишет блокчейн-тон, то есть мы туда вхожи, и некоторые наши разработки, которые применены сейчас в Томпей, они применены на международном уровне. Даже если кто за нами следит в течение последних там, 8 месяцев, некоторые вещи мы предсказывали на наших вебинарах, они один в один случились. Причем мы готовились к этим вещам, и, соответственно, некоторые наши решения даже легли уже в ядро самого блокчейна Tone. Но давайте так, я не буду прям супер подробно рассказывать, чтобы у нас осталось больше времени на АМА-сессию, потому что... В данном формате сейчас вы можете пообщаться вот со мной, с Алексеем, как с основателями проекта, тем, кто заложил. Наверное, больше хочется пообщаться, позадавать различные вопросы, просто чем больше будет расти комьюнити, чем больше будет масштаб проекта, тем, соответственно, такой возможности будет все меньше, то есть мы не сможем настолько подробно со всеми выходить, а хотелось бы, конечно, пообщаться с вами. Вот, поэтому я кратко расскажу о проекте, и уже в конце у нас будет формат АМА-сессии, ответы на любые вопросы, и, в общем, можете прямо сейчас их записывать. Заранее прошу не перебивать, потому что, скорее всего, очень многое у вас ответится по мере повествования, потому что я упаковывал эту презентацию специально для лидеров, чтобы максимально упакованные смыслы могли раскрыть вам... Большинство вопросов, но если что-то останется, обязательно записывайте по ходу, и в конце я на них отвечу. Ну что ж, поехали. Тонпэй – это международная финансовая экосистема, основанная на блокчейне Тон. Что такое у нас Тонпэй? Uh, То есть какие основные решения мы сейчас закрываем? Это, если кратко, посмотрите, финансовые сервисы, да, это и Payment API, API – это и в дальнейшем карточка, с помощью которой можно будет в любом магазине оплатить любой продукт с помощью криптовалюты или фиата. Это децентрализованный маркетплейс, я, кстати, это сегодня покажу. Уникальная джетономика э, в ядре, тоже сегодня подробно разберем. TonePace Foundation – это ассоциация ну на данный момент уже очень крутого класса специалистов в области блокчейна. TomPay Launchpad, то есть у нас будет собственная площадка для запуска различных проектов на основе наших технологий. И, конечно же, то, что всех вас больше всего интересует, это TomPay Invest. Это то место, где можно с помощью благородных технологий Таких как стейкинг, создавать себе действительно большие депозиты, зарабатывать, строить структуры Ну в общем там целая экосистема тоже финансовых решений Здесь представлены только первые технологии, на самом деле экосистема больше Но на данном слайде представлены те технологии, которые прорабатываются в первую очередь Само собой, на чем основан проект TonPay. Он основан на, с нашей точки зрения, самом совершенном блокчейне. Это блокчейн The Open Network, блокчейн Павла Дурова, который многослойный. Здесь опять же представлены технологии, но мы на них подробно не будем останавливаться, потому что на это уйдет несколько часов, если рассказывать подробно, что это за блокчейн. С нашей точки зрения, это самый перспективный в мире блокчейн. Не зря в свое время даже американская сек. Решила положить и ввести санкции против Дурова, чтобы это все не запустить Потому что прямая угроза вообще мировой экономики Если данный блокчейн запустить на всю мощность Но причем проект был отдан, отдан в Open Source Сейчас разви, развивается мировым сообществом И у него очень огромные перспективы Конечно же еще одна из технологий это Telegram Messenger Потому что мы развиваемся в блокчейне Тон, но вы можете прикоснуться через Telegram Messenger к этому блокчейну, к нашей технологии. Что такое Telegram Messenger? Ну, примерно вы все это знаете. Это мессенджер, который можно запустить даже в любой микроволновке, там, которая поддерживает... Андроид, да, то есть вообще на любом устройстве на нашей планете может запустить Android. И, соответственно, на большинстве, да, и значит, в нем может запустить Telegram-мессенджер, а значит, можно запустить наш бот и из любой точки планеты воспользоваться всей этой экосистемой. Так что здесь тоже останавливаться не буду. Хочу лишь сказать то, что помимо этих технологий, как только запускается децентрализованный интернет, а он на подходе, потому что следующая технология в блокчейне тон это тон сайт. Это означает, что все, что вы видите сейчас здесь, оно будет реализовано в децентрализованном интернете, где невозможно ничего заблокировать, подделать, украсть какие-то данные. То есть, там все совсем. По-другому организованы и основа ядро проекта будет лежать в децентрализованном интернете, в централизованном интернете и в промежуточном пространстве телеграм-мессенджера, то есть это в принципе система невозможно будет свалить, сейчас мы готовимся к переезду в децентрализованный интернет и вот ожидаем только лишь когда запустится тон -сайтс. Теперь, в основе всего лежит уникальная джетономика, разработана лично мною под этот проект. В ее основе лежит следующая технология. Представьте себе некий капитализационный фонд, то есть это такое место, где собираются активы. Наверное, лучший пример, который... Может характеризовать данный фонд это целевой счет в банке. Ну, вот вы все прекрасно знаете, да, что вы можете пойти в банк, открыть целевой счет и на него ложить деньги. Что значит целевой счет? Это означает, что туда можно положить любым способом деньги, но достать оттуда деньги можно только на заранее определенную цель. Допустим, если это целевой счет на, скажем, на недвижимость, то с него вы можете оплатить только недвижимость. Никаким другим способом снять вы деньги оттуда не сможете. То же самое и здесь. Капитализационный фонды – это специальный фонд, основанный на смарт-контракте, в который могут попадать деньги, криптовалюта, но оттуда она достаться никак не может, кроме как на цели. Первая цель ⁇ обеспечение ликвидности токена. Это особенно на биржах и в технологиях, да, экосистемы Второе, выплата дивидендов Третье, обеспечение работоспособности самого DAO, да, то есть по сути самого кооператива То есть закупка серверов, оплата э, зарплат, все, больше отсюда деньги никак не могут достаться Но самое важное, что прямо сейчас в нашем боте, вы наверняка уже видели, происходит TPJ Exchange Что это такое? Это некая, знаете, как раньше принято было называть, там, ICO, IDO, там, краудфандинг, когда какая-то группа лиц собирается, говорит, дайте нам денег, мы вам что-то выпустим. В нашем случае это именно exchange, то есть мы собираем тонны, в обмен даем TPJ, но эти тонны, они не уходят ни нам, ни кому-то еще, то есть нету выгодоприобретателя, это DAO, децентрализованная система все те средства, которые собраны на TPJ Exchange, э, на трех этапах будет примерно 4, миллион, 4 миллиона 850 тысяч тонн собрано. Дальше я объясню, какая общая эмиссия, куда остальные TPJ денутся. То есть, в общем, первое, первое 1 миллион TPJ на трех этапах, Обменивается на 4 миллиона 850 тысяч тонн Это живая криптовалюта, тон блокчейна, тон И все эти активы попадают сразу в, пункт, в пул капитализации А вы знаете, попасть они могут, выйти оттуда они не могут Причем все, что попадает в этот пул, никогда не лежит там мертвым грузом Оно автоматически уходит в стейкинг что такое стейкинг? Ну, наверняка многие из вас знают, потому что здесь, я уверен, собрались люди, которые хотя бы немного разбираются в блокчейн-технологиях. Вы замораживаете часть криптовалюты э, в валидаторе, к примеру, да, то есть э, ваши активы выполняют полезную работу для блокчейна, а блокчейн за это выплачивает вам дивиденды, то есть комиссию. Например, как в валидаторе валидируются сделки блокчейна, и соответственно, вот эта комиссия, которая выплачивается, да, за транзакции, она остается у валидаторов. А так как часть валидатора именно ваши, например, средства, то часть этой комиссии вы получаете как дивиденды. В Тоне это примерно 10% годовых, вот в Эфире 2.0 это примерно 15% годовых. То есть стейкинг это полезная работа для блокчейна. Так вот, все Абсолютно все активы, попадающие в пул капитализации, они не лежат мертвым грузом, они автоматически уходят в стейкинг и приносят постоянно дивиденды в фонд. То есть все вот эти средства будут постоянно прокручиваться блокчейном, будут дополнительно наполнять новыми тонами пул капитализации. Это бесконечный процесс. Дальше. Подключается вся экосистема финансовых инструментов. Первый из них это пассивный депозит. Это основной такой, знаете, фундаментальный инструмент финансовый, который работает следующим образом. То есть, по сути, представьте, что у вас есть копилка. Ну, все вы прекрасно знаете, что это за копилка. Туда можно положить денежку, и когда она уже все разбухает, денег мы ее разбиваем, достаем деньги и что-то покупаем. Но в мире цифровых технологий эти копилки, они стали очень умными. Данная копилка является пассивный депозит. Все средства, которые в нее попадают, с нашего кошелька, то он Это можно сделать одной, одной одним кликом, как вы видите, один клик инвестмент. Они попадают в эту копилку и через смарт контракт уходят в стейкинг. Это работает примерно как, знаете, тиньков блэк или какая-нибудь карточка. Вот ваши деньги на остаток месяца приносят вам как депозит процент Это во многих банках есть такая функция, здесь то же самое, но только в области криптовалют. Вот все, что лишнее у вас лежит, вы можете одним кнопкой отправить просто в стейк, но опять же вы скажете, а что если стейк там обанкротится или будет взломан? Не будет, потому что в нашем случае это диверсифицированный стейкинг, который распределен по разным направлениям. Эти деньги уходят и в валидаторы, и в кросс-блокчейн-мосты, в пулы ликвидности И во все виды стейкинга, которые есть на данный момент да? То есть во всех этих местах ваши активы выполняют полезную работу для блокчейна Либо, скажем, там для бирж, либо для кросс-чейн-мостов А вам взамен возвращаются дивиденды Причем самое интересное, что это автоматический цикличный процесс И он приносит вам сложный процент по сути, вся Америка построена, да, вся экономика Америки, богатейших людей на капитализации построена. То есть, когда вы ложите деньги, постоянно докидываете деньги, эти деньги крутятся с процентами, возвращаются, потом более увеличенная сумма уходит в цикл, и потом еще более. В общем-то, таким образом, миллиардеры и появляются на нашей планете. Это все доступно будет в пассивном депозите на автомате. Если, допустим, подсчитать, сколько это, вот на цифрах, да, непонятно, сколько там денег достанется, сколько будет у меня там, скажем, через год, два, три, вот давайте подсчитаем. Допустим, у нас есть 1000 долларов, которые мы хотим э, обменять на тон, и этот тон застейкать. К примеру, тон стоит 1 доллар, то есть у него он там от 0,85 центов до 5 долларов, да, вот гулял последние там полгода-год. Соответственно, если у нас есть 1000 долларов и тонн стоит 1 доллар, значит мы можем купить 1000 тонн. Давайте этот 1000 тонн отправим в наш пассивный депозит и возьмем прагматический стейкинг. Потому что на самом деле здесь будет доходность больше, потому что валидатор это 10%, кросс-чейн кросс мосты и пул ликвидности до 30% годовых дают, никаких не 300, не 1000%, это, это очень серьезные инвестиционные инструменты, такие фундаментальные, здесь нету там сотен тысяч процентов, здесь это классические проценты, абсолютно надежные и стабильные. Ну, возьмем, допустим, пока самый прагматичный, у нас допустим, запущен, запущен только валидатор, и мы берем только 10%. Смотрите, как обстоят будут дела с вашим депозитом через 3 года. Уже у вас 331 тонн, у вас было 1000 тонн, станет 1331 тонн, почему? Да потому что новые тонны приходят стейкаются, вам выплачиваются ваше тело плюс проценты, это все крутится, крутится, рекапитализация. Но, дело в том, что так как сам блокчейн Тон то очень перспективный, и его стоимость будет расти во времени, потому что это нужный блокчейн, это как биткоин, он стоил там центы, а теперь стоит тысячи долларов. У Тона тоже так же, сейчас он стоит 2 доллара, а потом он может стоить через 3 года 25 долларов. Опять же, я беру только прагматичные цифры то давайте просто перемножим, получается, что мы, у нас будет э, сумма эквивалентная 33 тысячам долларов. Через 5 лет, допустим, э, что может у нас произойти? Давайте посмотрим. Это уже будет 1611 тонн, соответственно, к тому моменту через 5 лет мы прогнозируем тонн выше 50 долларов, хотя от 50 до 130 долларов у нас прогноз. Соответственно, это от 80 тысяч долларов до там, 150 тысяч долларов. Ну, вот сами понимаете, да? Причем мы здесь ничего вообще не делаем. Просто положили на стейк. Нет никакой магии, никаких пирамид, никаких новичков, никаких приглашений. Это фундаментальный блокчейн. Сам блокчейн вам выплатит э, дополнительные тонны. Сам тон растет в цене. И вы получаете надежно, спокойно вот такую сумму. Опять же. Я все приглашу, показываю абсолютно прагматично, чтобы не одевать розовых очков, но и даже здесь видно, что, в принципе, это достаточно эффективный инструмент. Но самое главное даже не то, а то, что если посмотреть, то какие основные есть преимущества данного депозита. Во-первых, это диверсифицированный стейкинг, то есть у вас яйца не лежат в, одном, в одной корзинке. Это ежедневная капитализация, то есть каждые 18 часов уходит часть... Каждые 18 часов может начисляться э, уже прибыль. Мгновенная выплата, потому что есть специальный пул, который аккумулирует э, обеспечение на вывод. Э, в стандартном, я сейчас тоже не буду вникаться в подробности, есть программа номинирования и валидирования, где 60 на 40 выплачивается. У нас выплачивается 80 на 20. Если стандарт это 60 на 40, то есть 60 выплачивается процентов вам от стейкинга, а 40 остается валидатору, то в нашем случае 20 остается валидатору, а 80% выплачивается вам. То есть у нас более высокая доходность благодаря токен экономики. Плюс, если э, у вас есть рефералы, то от их доходностей, не от их тела инвестирования, а от доходностей годовых, ваших рефералов. Вы еще получаете 10 процентов. Итоговая 90 процентов выплата идет, то есть 80 процентов за тело, 10 процентов за ваше реферальные за ваши реферальные приглашения. Ну и соответственно данный инструмент в принципе позволяет ничего не делать, просто правильно выбирать активы, э, стейкать свои средства и через какое-то время они будут увеличиваться и расти в цене и, соответственно, вы с этого будете получать. Вот такую доходность Но самое интересное, что вы видели, да, там 90% То есть от 80% до 90% А куда теряется вот эти 10-20%? Ведь у децентрализованной автономной организации нету выгода приобретателя Значит, прибыль никто не получает Правильно, от всех пассивных депозитов От десятков тысяч депозитов, подключенных к системе 10, примерно 10-20% доходности будет автоматически попадать в пул капитализации, всегда, как отдельная такая речечка, да? то есть у нас как ручейки складываются в речку и потом эта речка, она вытекает в, в океан, та же самая здесь, то есть постоянно э, вот эти средства, они стейкаются, привносят доходность пул вот этот инструмент постоянно пополняет этот пул. И есть, конечно же, еще активный депозит. Это тот инструмент, который у нас в данный момент все больше всего ожидают. И сейчас тоже кратко про него расскажу. Ну, здесь та же самая система, как через смарт-контракты уходят деньги в стейкинг. И, соответственно, мы раньше своего кошелька отправляли деньги в стейк. Теперь же в активном депозите... Все это проходит через определенный маркетинг-план. Плюс еще подключаются некоторые законы джетономики. Что у нас получается в итоге? Если посмотреть, это для тех людей, которые не просто хотят там застейкать деньги и забыть. У них есть время, у них есть возможности развивать блокчейн-индустрию. А как вообще можно развивать блокчейн-индустрию? Очень просто. Заниматься реферальными системами. То есть приглашать людей в свою структуру. И, соответственно, ваши люди приглашают еще людей, те люди еще людей, в нашей системе так до седьмого уровня. И, соответственно, со всех этих людей, со всех их инвестиций именно в активный депозит, потому что активный депозит это самостоятельный э, инвестиционный инструмент, вы будете получать процент. Самое важное, что 99,9% всех э, всех абсолютно проектов на криптовалюте, это реферальные системы. Есть плохие, сразу скажу, там, бинары, тринары, какие-то матричные модели, где все, знаете, вот, новички заканчиваются, все это банкротится. Они там какие-то переливы, там, надо делать вот всякую ерунду. Они все скамятся и банкротятся. Линейные модели, они бесконечные. Причем, почему блокчейн-технологии очень любят данный вид э, распределения? Почему? Потому что чем больше человек вы пригласите, значит тем больше человек узнает о криптовалютах. А если больше человек узнает о криптовалютах, значит больше человек купит криптовалюту. А если больше человек купит криптовалюту, значит будет более распределенная сеть. Чем более распределенная сеть, тем она устойчивее и надежнее. Причем, чем больше человек покупает криптовалюту, тем больше дефицит, тем она дороже. В общем, любые реферальные системы, линейные, они позволяют развивать индустрию блокчейна, потому что больше людей узнает, больше людей покупает, больше людей пользуется, это всем идет на пользу. А так как это выстроено благодаря вам, вся эта движуха, то вы, конечно же, получаете там небольшой процент этого всего. И самое главное, что этот процент отправляется в вашу копилку, помимо того, что вы какие-то сюда денежки ложите, и вот эта огромная лопата их еще гребет, ваша структура, все это безобразие, конечно же, уходит в стейкинг, приносит доходы, возвращается вам с процентами и постоянно растет в цене, потому что сам тон дорожает. То есть вы там 100 тонн положили, а ваша структура 1000 тонн. А представляете, так каждый месяц. А представляете, так через 3-5 лет что будет. Так что это очень мощный инструмент. Но в основе этой технологии лежит гибридная система. Дело в том, что за 15 лет в области различных многоуровневых систем я всегда бился с одной проблемой. То есть как сделать так, чтобы пассивный доход можно было бы организовывать в инструментах, Которые работают на инвестициях Ведь возьмем, например, скажем, линейный маркетинг в области MLM да, Скажем, какую-нибудь там компанию типа Amway, NSP, Faberlic Я не знаю, ну вы много о них слышали, да, тоже строишь структуру Но там люди ведь покупают бады, косметику И вот пока под вами есть структура, которая постоянно потребляет живой товар Вы постоянно получаете проценты А как сделать здесь? Как? Ну, здесь же невозможно постоянно покупать криптовалют? Нет, конечно же, возможно. И в финансовых пирамидах именно так и устроено. До того момента, пока либо не кончатся новички, либо там что-то не обанкротится. То есть это проигрышная ситуация. Но удалось эту проблему решить с помощью гибридной части. Что это такое? Вот все люди, которые вы, которых вы пригласили в пассивный депозит, в активный депозит, вот в эту систему, все. Они же ведь открывают активные такие же копилочки, правильно? А что это означает? Что у вас на первом уровне будут копилочки у всех ваших людей, на втором, на третьем, и все эти сбережения, они ведь тоже выполняют полезную работу для блокчейна. И вот этот доход, который выплачивает не новички, а сам блокчейн, он им всем начисляется. А так как эту структуру построили именно вы, то, соответственно, часть от этого дохода вы будете получать без конечно. Можно никого больше не приглашать. Вы выстроили структуру и можете уходить на пенсию, потому что сколько под вами люди будут держать эти стейки, стейк будет вечный, потому что если не будут стейка, просто не будет существовать блокчейн. И, соответственно, Благодаря нашему активному депозиту вы можете с реферальной части получить деньги и с пассивной, причем пассивная часть, она равносильна вот той части, как, под, как в классическом, да, когда под вами постоянно кушают бады или там используют косметику, вы получаете проценты, а здесь вы постоянно получаете проценты, потому что сам блокчейн их постоянно выплачивает за работу вот этих вот копилок, и вы за это получаете деньги. Вот в чем сила нашего гибридного маркетинг-плана. Это абсолютно устойчивая, бесконечная модель, которая может работать десятилетиями. Но это еще не все. Важно понимать, а как распределяются деньги. Очень просто. Как я говорил, все средства, поступающие в активные депозиты, делятся на две части. Первая часть, как была ваша, она так у вас и осталась. Она сразу поступает в активный депозит, уходит в стейкинг, приходит, приносит доход, возвращается и с капитализацией, да, постоянно, вот как я на предыдущих слайдах показывал, работает на вас. Дальше, остаточная часть распределяется по моей авторской технологии multi-level кибермаркетинг. То есть это по сути тот же самый MLM, только уже на смарт-контрактах, в блокчейне, полностью основаны на компьютерных сетях и технологиях. Не исключено, что мы будем даже привлекать нейронные сети и искусственный интеллект. Но об этом пока история умалчивает, пока мы это держим все в секрете. Дальше. Что получается у нас с этой частью? То есть половина денег, они у вас так и остались, а половина денег уходит в систему распределения, и она первая... 50% от этой половины Распределяются на 7 уровней да? То есть мы приглашаем людей Сразу за это получаем какую-то денежку Плюс у нас еще есть Система примирований Те люди, которые постоянно приглашают Они с первой покупки Своего приглашенного Именно с первой инвестиции Один раз получают дополнительно 7% Что позволяет с первого уровня Получать с первой покупки 32% Это сделано для того Чтобы помочь новичкам Побыстрее накопить побольше депозит. Еще 7% позволяют вам получать с 7 по бесконечный уровень. Это вычитаемые 7% то есть те, кто вас в структуре догоняют, вас по статусу, из них либо вычитается часть этой суммы, да, то есть, там, не там, 5, 6, там, 3 процента выплачиваются, либо вообще не выплачиваются, если он вас догоняет по структуре. Но зато этот 7% позволяет вам хоть на 150 уровне получать доходы. И данный, данная премия позволяет удвоить, в принципе, доходы вообще. Опять же, сейчас у нас не, грубо говоря, конференция по разбору маркетинг-плана. Не буду здесь останавливаться. Если хотите, можем ее тоже провести. Дальше. У нас есть вторая часть, вот та пассивная, которая тоже 7 уровней в глубину, но уже не от инвестиций, Тех, кого вы пригласили, одноразовых, от тех копилок, которые есть. Вот как раз я показывал это на скриншоте, да, где вот эти вот копилочки, с которых вы постоянно получаете. То есть они получаются ваши все люди, у них же стейк также работает, приносит доход. И 50% этого дохода также распределяется по 7 системе. Дальше, еще остаток уходит в умную токен-экономику, мы сегодня кратко рассмотрим. Ну, давайте теперь соберем, что получается. То есть у нас половина денег всегда лежит у нас, то есть все, что мы ложим, все, что мы кладем в нашу копилку, все автоматически уходит в стейк. Соответственно, вот эта составляющая, считайте, огромная лопата, добавляет еще доход в эту копилку. Пассивный доход бесконечно пополняет эту копилку. Сама копилка постоянно все это прокручивает и все это растет постоянно в цене, потому что сегодня там 2 доллара, завтра 5, послезавтра там 25, да, то есть со временем он растет. По факту это крайне мощный инструмент, основанный на фундаментальных законах блокчейна, на классических линейных реферальных системах. Все эти вещи, как вы знаете, классический MLM работает там по 60-80 по лет И работает вообще без сбоев В общем, эта вся система рассчитана работать бесконечно Дальше Посмотрим теперь, какие есть особенности Вот я вам показал кучу различных цифрок, таблиц Наверное, сейчас наверняка у вас в голове там каша Как во всем этом разобраться? Очень просто Маркетинг-план разбит на три части И всего лишь на 21 шаг Ваша задача просто пройти от первого шага до 21. Причем у каждого шага есть определенные условия, есть определенные виды доходности, и, конечно же, есть еще NFT-статусы. Как вы знаете, блокчейн Тон Павел, Павел Дуров его сделал как кристалл такой, да, как алмаз. И мы решили последовать его примеру. Каждый статус у нас обозначает какой-то красивый драгоценный камень. Это даже будет все оцифровано в NFT. И, соответственно, вы еще можете не только для какой-то эстетики, но еще для пользы пользоваться своими статусами. Опять же, будет отдельное видео, где я буду рассказывать, или хотите конференцию проведем, как все это применимо. Ну, в общем, здесь вот эти вот все сложные цифры, это просто от 1 до 21 шага пройти, причем сам бот говорит, вы на таком-то шаге, чтобы вам перейти на такой-то шаг, надо сделать вот это. Сейчас у вас такой-то доход, вот сколько вы получили. Ставите галочку, сам маркетинг-план позволяет вам реагировать, инвестировать и автоматически открывать эти шаги. Снимаете галочку, сразу же прибыль выводится к вам на кошелек, вы идете в магазин, покупаете себе хлеб. То есть очень просто и доходчиво. Но, опять же, наверное, хочется понять, а сколько это по деньгам. Понятно, что как бы красиво, все интересно, но а сколько по деньгам. Давайте кратко посчитаем. Итак, представим себе такую ситуацию, что... В все партнеры, которых вы пригласите, один раз инвестируют в активный депозит ровно 100 тонн, ну это примерно как сейчас там 100-150 долларов, и вы и все ваши партнеры пригласят всего лишь по 3 человека друзей, что у нас получится? Прикладываем, это только первую часть я рассматриваю, да, вот эту левую реферальную часть, то есть у вас вот такая будет команда, на первом уровне 3, на втором 9 человек, на третьем 27 и так далее. Вот такое количество тонн вы получите с каждого уровня, что равно примерно 2500 тонн. Эти деньги сразу же зачисляются вам либо на кошелек, либо в копилку, то есть там в зависимости от того, где у вас будет галочка. Если стоимость тона будет всего лишь 5 долларов, она была и 6 долларов, это, это уже факт свершившийся, то соответственно у вас будет примерно 12 тысяч 12, долларов которые будут лежать в стейке, постоянно расти в своем количестве и дорожать. Если, скажем, тон то вырастет до 25 долларов, то это уже 65 тысяч долларов. Даже пускай он до 50 вырастет, я даже больше брать не буду, это уже 130 тысяч долларов. Но, вот есть такой интересный момент. А что если мы начнем приглашать не 3 человека, ну, скажем, чуть-чуть больше работы каждая из команды сделать. Мы пригласим 4 человека. Наши люди пригласят по 4 человека. Смотрите, как меняются цифры. То есть уже это не 2500 тонн, а почти 15 тысяч тонн. И, соответственно, даже не при 50 долларах, а при 25 долларах это уже треть миллиона долларов. Так что не зря во всем мире есть статистика. Статистика за 2002 год. Половина миллионеров на нашей планете это сетевые лидеры или люди, занимающиеся реферальными, линейными реферальными системами. Это конкретный факт? Нет, не миллиардеров, именно миллионеров. Хотя среди них есть еще и доля миллиардеров. Вот так что именно поэтому, потому что многоуровневый маркетинг дает вот такие возможности. Но э, мы сейчас рассмотрели всего лишь один раз каждый ваш человек, вот просто вся ваша структура всего один раз инвестировала 100 тонн. Но ведь вы помните, что у нас в табличке там 21 шаг, и, а что если вся ваша структура в итоге всего лишь с шестого шага перейдет на десятый. Да, то есть она постоянно будет приглашать, работать, инвестировать и они ну, автоматически захотят увеличить свой статус, чтобы был и, и выгодней процент и соответственно больший стейк, чтобы больше дивидендов получать. Это означает, что у нас вот 100 и 600, то есть 500 тонн пройдет примерно еще по системе то примерно такие цифры будут. Это уже при цене 25 долларов, это 25 практически тысяч долларов, это 624 тысячи долларов. Причем мы складываем еще с теми 300 тысячами, то есть под миллион долларов. Но, конечно же, я здесь показываю очень ровные цифры. Причем, заметьте, я не 4 на 4 показываю, а 3 на 3, да, когда всего 3 тысячи в структуре человека. Я показываю, конечно же, ровные цифры, красивые цифры, на, на самом деле вы, может быть, даже десятую часть от этого не сделаете. Я знаю людей, которые перевыполнят это в 10 раз, потому что у меня есть лично знакомых людей, у которых по 10-20 по тысяч структуры. И, соответственно, все зависит только от вас, кто работает над своей структурой, рассказывает людям, приглашает, потом... И их люди начинают приглашать, вы это все помогаете, разбираетесь, делаете там какие-то чаты, помогаете. И в итоге, в определенный момент просыпаетесь миллионером. Потому что, ну, так работают деньги. И это все постоянно растет в цене, потому что мы выбрали перспективный блокчейн, перспективную монету. И, в общем-то, даже сейчас рынок находится, по сути, в медвежьем тренде, да, сейчас все падает. Но это же хорошо. Пока все падает, умные люди скупают и строят структуры. Потом, когда это пойдет в рост, вы накопили большие объемы подешевле, а потом эти объемы, вы, например, набрали это все по 2 доллара, да, в среднем за 1 тонн. А представляете, он будет 50 тонн. Или там, допустим, даже возьмем 20 тонн. То есть в 10 раз просто все у вас умножится. Вот в чем сила этих инструментов. И самое интересное, что... Это все автоматически поступает в копилку, уходит в стейкинг, выполняет полезную работу, возвращается вам с процентами, вообще может на проценты жить. И все это пока вы ждете роста цены токена, следующий бычий рынок, там через 3-5 лет вы миллионер. И нет никакой здесь магии, никакого развода, никаких пирамид, это исключительно работа блокчейна, правильная ставка на правильный криптоактив и, соответственно, вот так работают эти инструменты. Поэтому активный депозит это что? Продвинутый маркетинг план, пассив, возможность получать пассивный доход, да, когда у вас с пассивной части вы бесконечно получаете деньги, игровая механика, шаг по, саг, саг за шагом. Но вернемся к нашей основной системе, помните там 36% уходило в, э, в токен экономику, но это 36% от половины, то есть от общего инвестиции, это примерно от 18-20%. То есть возвращаемся к нашему пулу, вот этот инструмент бесконечно пополняет этот пул. Вот то, что я вам сейчас показал, люди будут зарабатывать, строить себе активы приглашать людей и 20 процентов от тысяч таких инструментов куда будут попадать правильно в пул капитализации но так как у нас целая экосистема у нас еще будут финансовые сервисы которые на подходе уже несколько инструментов давайте посмотрим какие ближайшие инструменты есть ну вы все знаете что у нас есть крипто кошелек им прямо сейчас можно воспользоваться, ему уже больше чем полгода, где-то месяцев 8. Причем наш криптокошелек находится в мировом сообществе. Вот если вы зайдете на Tone Apps, Tone Apps это основной сайт Павла Дурова по блокчейну. Да? То есть все приложения, которые официальные находятся на блокчейне Tone, они проходят проверку и попадают в этот каталог. Вот мы уже месяцев 6 висим здесь, как проверенный между, международным сообществом кошелек, так что <смех> нас проверили давно, скоро нам еще эту галочку синюю дадут, потому что она дается от количества пользователей. Вот, так что когда у нас там пройдет какой-то процент пользователей, там какое-то количество в месяц, нам еще эту галочку дадут. Так что мы проверены мировым сообществом и, соответственно, все официально. Дальше. Дело в том, что так как мы финансовые инструменты, одним из основных инструментов у нас будет платежный шлюз. Это означает, что все деньги, все криптоактивы, которые лежат на вашем кошельке, их можно, на, на них можно купить любой продукт в любой точке планеты. У нас сейчас прорабатываются... Механизмы, с помощью которых можно будет подключать Тонпэй, как, знаете, Apple Pay, Google Pay, Visa, MasterCard, Paypal То есть можно будет ну, в любой точке планеты оплатить любой продукт Если он принимает криптовалюту, значит криптовалютой можно оплатить Если при, поним, принимается только фиат, значит криптовалюта конвертируется в фиат и вы оплачиваете это все У вас внутри идет бухгалтерия, отчетность и соответственно все будете получать также будет подключена внутренняя биржа, на которой можно будет менять различные валюты и менять также сам токен TPJ. Но об этом чуть дальше. То есть целая экосистема. Сейчас очень много направлений разрабатывается, но основной акцент мы сейчас сделаем на запуск токен-экономики. Вот именно инструментов по инвестированию, которые как можно быстрее начнут напитывать пул капитализации. Дальше объясню почему. Еще одна ситуация. Marketplace e Commerce — это целое направление, которое сейчас активно развивается в сообществе Telegram. Если, я не знаю, кто-то из вас, может, видел, кто-то не видел, но сейчас можно зайти, например, в бот Durger King, и там уже все как на сайте. То есть Telegram буквально месяц назад стал поддерживать веб-вертку. Что это означает? Ну, вы видели, да, в Телеграме у вас слева менюшка, там контакты, папа, мама, брат, там какой-то друг, его фотография, как его зовут. Но теперь среди этих контактов у вас будет, допустим, Макдональдс, Вайлдберис, там косметика. Вы нажимаете на этот контакт, а у вас открывается сайт. Внутри Телеграма вместо переписки открывается сайт. Такой же красивый, как и в интернете. Вот так это все выглядит. Этой это картинки уже полгода, то есть, что-то готовилось. То есть, можно будет заказать любой продукт, любой магазин, и, соответственно, на нашей платформе можно будет создать себе магазин. Если у вас есть бизнес, вы можете вообще переехать к нам э, в этот инструмент и запустить там бизнес. Но самое интересное не это. Тут потом прочитаете, да, какие возможности у вас открываются с помощью этого бизнеса. Самое интересное, что у нас э, будет механизм агрегации товаров. Вот про это я говорил, что будет нейронная сеть работать. То есть... Все вот эти магазинчики, основанные на, наших, на нашей commerce платформе, они будут объединяться и агрегироваться в единый маркетплейс. Это примерно как Wildberries, как Amazon, как Alibaba, то есть где со всех стран любой человек может свои товары поставить, они проверились, потом API подключились к этому маркетплейсу. Любой человек с любой точки планеты через наш кошелек может зайти в этот Marketplace, найти любой себе необходимый продукт, там, от учебника до, не знаю, до арбуза, заказать себе его. А, соответственно, заказ сразу приходит э, в этот магазин, который был представлен, который был здесь выставлен. И, соответственно, люди получают себе необходимые товары и услуги. Данные магазины получают себе бесконечное количество бесплатного трафика. Вот эта сила бесплатного трафика. Ну, конечно же, будут различные механизмы там, как подняться, как там выделиться. И, соответственно, вот эти вот э, механизмы, называющиеся рекламные сети, сервисы, они куда будут поступать? Ведь выгода приобретателя нет. Конечно же, они, вся эта прибыль будет поступать в пул капитализации. Ну, и, в общем... Ланчпад также будут реклама и сервисные сборы тоже будут поступать. В общем, вся экосистема финансовых инструментов будет бесконечное время подпитывать пул капитализации. Плюс еще будет потом некий краудфандинг, либо технологии по подключению, чего сейчас покажу. Соответственно, получается вот такая интересная система. В основе токен экономики... Даже джетономики, да, потому что не токен, а джетон Принято жетонами считать токены на блокчейне том Будет лежать экосистема, которая будет пополнять бесконечно этот пул А вы скажете, вообще зачем все это? А очень просто Допустим, у нас есть TPJ токен, да? И как понять, сколько стоит такой токен? Вот сейчас его можно будет приобрести за 3 тонн. Прямо сейчас можете зайти в Telegram и получить себе 1 TPJ за 3 тона. Но сколько стоит этот TPJ? Вот запустится, скажем, наша, наш обменник. И насколько вы потом сможете этот TPJ обменять обратно в этот пул? А Вот смотрите. Допустим закончился TPJ Exchange, собралось от 4 миллионов 850 тысяч тонн там до 6-7 миллионов тонн, но скажем, в зависимости от того, насколько будет цена тонн, если она будет ниже 1 доллара, то мы больше соберем. Возьмем красивую цифру, скажем, 5 миллионов тонн. Стоимость одного тонна на данный момент будет 1 доллар. Соответственно, на момент окончания TPJ Exchange, Будет выпущена эмиссия 2 миллиона TPJ. Значит, 1 умножаем на 5, то есть 5 миллионов тонн умножаем на 1 доллар. Значит, капитализация 5 миллионов делим на общую эмиссию. Получаем стоимость одного TPJ, который сейчас можно приобрести. Он стоит 2,5 доллара. Но тонн-то и 5 долларов стоил, он в любой момент может подорожать. Сейчас начнется бычий рынок, он начнет дорожать. Это означает, что мы 5 умножаем уже на 5. Это означает капитализация 25 миллионов долларов. Делим на ограниченную эмиссию. Вот вам уже и 10 иксов. Но на самом-то деле вот эти все инструменты бесконечно пополняют тон. То есть здесь будет и 5, и 10, и 25 миллионов тонн. Сам тон через 3-5 лет вырастет, ну скажем, я не беру там 100 долларов, я беру просто прагматичный 50 долларов. Выпущена будет последняя эмиссия, то есть там пока ограниченная эмиссия это 3 миллиона тонн. Мы умножаем стоимость тона на капитализацию, получается 1 миллиард 250 миллионов, что в принципе копейки для подобных проектов. Делим на ограниченную эмиссию и стоимость одного TPJ уже не 2,5 доллара и не 12, а 417 долларов. Причем все, что я сейчас проговариваю, это без учета рыночной экономики, без того, что TPJ нужен будет везде, в каждом инструменте. Например, если вы хотите в обменнике, как знаете, на Binance, если у вас на счету лежит BNB, то, соответственно, у вас комиссия делится в два раза, и вы выплачиваете... Допустим, вы меняете доллары на биткоин или биткоин на доллары. То есть то, что вы меняете на что-то, значит, у вас, если вы меняете доллары на доллары на USDT, покупаете биткоин, вы, по идее, должны платить комиссию в долларах. Но если у вас лежит BNB, ну, это токен Binance, то, соответственно, ваша комиссия делится на два, и вы, и вы платите ее не самого USDT, а платите с BNB, что позволяет вам экономить в два раза комиссию. Это круто, но для этого вам нужно будет купить BNB. Поэтому сам TPJ, он будет не только инвестиционным активом, он еще будет и кровью всей токен-экономики. Он нужен будет в любом инструменте, и его еще будут покупать по рыночной цене. Во-первых, он обеспечен данным пулом. Во-вторых, он еще нужен будет по рыночной цене, он ограничен, и, соответственно, здесь будут явно больше 1000 долларов за один TPJ. А сейчас его можно купить ну, примерно за 3-5 долларов. То есть вот такая перспектива. И этот механизм невозможно продампить. Если сразу все владельцы TPJ в одну секунду продадут все токены, цена даже на цент не упадет. Потому что токены просто обменяются на эмиссию. И все, вы продадите 3 миллиона токенов и получите э, на 417 долларов за каждый токен, Количество тонн – это невозможно продампить, невозможно обрушить, невозможно обвалить, потому что каждый токен обеспечен. Как в идеале должен был доллар, доллар обеспечен золотом, также и здесь. Но самое интересное не этом, потому что по теории, по теории решений изобретательских задач, это та теория, которой я придерживался во многих разработках, Здесь заложен неубиваемый механизм. Во-первых, сам токен невозможно сломить, но вы скажете, Артем, а если обанкротится ТОН, все? Ну, если ТОН убрать, то все рухнет. А вот и нет. То, что я вам показал, все это работает на блокчейне ТОН. Все. И все фонды, и все инвестиционные пакеты, то есть все это работает на блокчейне ТОН. И если с ТОНом что-то случится, то по идее все обанкротится. Но Нет. Дело в том, что сейчас вы знаете, что эфир перешел на 2.0, да, у него новый консенсус, то есть он теперь не proof of work, а proof of stake. А что это означает? Что с эфириумом теперь можно сделать абсолютно все, что мы делали с тоном. Они как два братья-близнеца, то есть у них и смарт контракты есть и стейкинг, есть и валидаторы, есть теперь все, что можно сделать с тон, можно сделать и с эфириумом. Но помимо эфирума, мы, допустим, очень долго наблюдали за блокчейном Космос. Потрясающий блокчейн. Даже Binance запущен, в принципе, на форке Космос. То есть вообще Binance это по сути Космос, только там переделанный. Дальше получается, есть только монеты как Solana, как Polkadot. И как куча еще крутых перспективных криптоактивов. Что получается? Что все эти криптоактивы, которые наши экспертным сообществом будут одобрены к пулу, они смогут диверсифицировать, то есть распределять риски. То есть, по сути, вы будете хранить все яйца не просто в разных корзинах, а эти корзины будут в разных сейфах, на разных континентах, а континенты будут на разных планетах. Даже если какой-то из блокчейнов обанкротится и с ним что-то случится, пул капитализации, ну, просядет на 5%. Ну, как правило... Этим, извини, у тебя звук mm -hmm. прерывается. Прерывается звук? Давно? Нет, нет, я все отлично слышу, никаких помех не было. А, значит, это, да, с вашей стороны, но запись ведется и с моей стороны тоже. Если даже запорить запись Telegram, я со своего компьютера запись вам отправлю, а здесь звук идет через мой профессиональный микрофон. Так что запись у этой презентации будет идеальная. Дальше, продолжаем. То есть, по сути, теперь мы диверсифицируем риски еще и по различным блокчейнам. Что тогда получается? А вот что получается, это означает, что все эти блокчейны, они попадут сюда, и все они будут стейкаться. Все криптомонетки, которые будут лежать в фонде, они все будут стейкаться в своих собственных валидаторах, нодах и постоянно увеличиваться в размере. Вот те структуры, которые вы один раз построили, вот вы построили структуру, скажем, в 2-3 тысячи человек, получаете там свои, ну я не знаю там, ну, допустим, возьмем там 10 тысяч долларов, да? А потом подключается другой блокчейн. И ваши все приглашенные, вся ваша структура такая, ага, а я ведь не хочу все яйца хранить в одной корзине. Открою-ка я активные депозиты в Салана и в Эфире. А что это означает? Что ваша структура будет распределять риски. А так как вы ее построили, кто получит реферальные выплаты? Правильно, вы просыпаетесь на утро а у вас не 10 тысяч долларов в доход в месяц, а 20 тысяч долларов в доход. Причем как с активной части, так и с пассивной, так и с пассивного депозита, и со всех видов технологий. Потому что данный блокчейн и в обменниках будет, и в маркетплейсах можно на них покупать. Будет. То есть они будут приняты всем сообществом. Этот процесс будет бесконечный, потому что будут выходить новые криптовалюты. Наше э, экспертное сообщество их будет подключать. И по факту единожды выстроенная структура будет вам давать бесконечное количество доходов. Как реферальных, так и бесконечное количество людей у вас будет постоянно стейкаться. То есть это по сути заработок нового поколения, который будет работать десятилетиями. И с этим ничего сделать нельзя. В итоге TPJ превращается не в Какую-то монетку, обеспеченную одним каким-то токеном, а в некий индекс, как S&P 500, да, 500 топовых компаний Америки составляют этот индекс. А у нас будет 500 топовых монет на блокчейнах, которые входят в наши системы и будут обеспечивать. Как тогда посчитать, сколько будет стоить один TPJ? Очень просто. Берем капитализацию каждого токена в пуле, делим это все на ограниченную эмиссию и получаем... Ну, я здесь, конечно, очень скромно прописал. Явно больше 1000 долларов, а может быть даже и 100 тысяч долларов. Вот что такое Пей. Это, по сути, инструмент нового поколения, который дает IT-компаниям использовать наши кошельки, любым людям покупать с помощью своего телеграма, любой продукт в любой точке планеты, зарабатывать в одном месте, вести все свои структуры, активы, покупки, путешествовать, все это в одной экосистеме. Распределенный на несколько кросс-блокчейнов Работающий на стейки И если вы не хотите никого приглашать Ради бога, используйте пассивный депозит Если у вас кучу времени вы хотите развивать индустрию блокчейна Строите структуру, получайте и реферальные деньги И тоже пассивные деньги Если хотите э, просто закупиться TPJ Сейчас там по 3, 1 TPJ за 3 тона Пожалуйста, перспектива, как вы видите, шикарная. Причем потом, когда вы один TPJ вернете в фонд, фонд вам выплатит обеспечение этого TPJ со всех блокчейнов монеты. Как вам на один TPJ тысячу, ну считайте, на тысячу долларов получить различные активы. Обменяли их быстренько, пошли себе машину купили и, в общем-то, поехали дальше. Но не особо кто-то будет хотеть это все обменивать, потому что сам TPJ в определенный момент начнет выплачивать дивиденды. Это во-первых. Во-вторых, те, кто владеет TPJ, имеют голос. Потому что это DAO. И все, у кого есть TPJ, совладельцы этого пула. Так же, как и я, и Алексей, и все. Мы все на равных условиях. Вот вы можете собраться, владельцы TPJ, и снять меня с моей вакансии. Да, я это все разработал и придумал, но я специально это сделал так, чтобы меня можно было снять. И поставить более опытного. Если я не выполняю там какую-то, начал ерундой страдать, меня сняли просто, и все. Поставили другого человека, бизнес-архитектора, который дальше будет развивать проект. Это неубиваемая система, ну, по сути, такой децентрализованный кооператив. Вот что такое TonPay. Давайте теперь посмотрим ä, на джетономику. Сейчас у нас ä, на ближайшие 5 лет у нас эмиссия будет 3 миллиона TPJ. Дальше будет небольшая инфляция, там, может быть, полпроцентика которая будет обеспечивать вестинг. Вестинг, да, то есть, ну, посмотрите, в интернете что такое вестинг, это способ оплаты труда тем, кто разрабатывает, там, программистам, еще кому-то, чтобы они работали как над своим детищем, то есть они не просто получают зарплаты, они еще получают, согласно своей вакансии, чуть-чуть Джей, -чуть и они вынуждены круто работать, потому что чем круче они работают, тем лучше проекта, тем дороже будет Типиджай, а, соответственно, тем лучше будет их будущее дальше. Поэтому каждый Технолог, работающий над этим проектом, вынужден работать над ним как на собственном детищем. Сейчас у нас происходит э, обмен. Да, сейчас можно 3 тонны обменять на 1 TPJ, потом 5 тонн на 1 типидж потом 10 тонн на 1 TPJ. Э, сейчас, э, я не знаю, как у нас обстоит ситуация, но сейчас, если что, Алексей подтвердит. У нас еще небольшая локация осталась. Если здесь сравнить, да, 300-300-300 то получается 900 TPJ, да? А где еще 100 тысяч TPJ? Вот еще 100 тысяч TPJ мы обменяем не на тонны, а на 2 USDT. По сути, 2 доллара. Если здесь 1 тонн стоит там примерно 1,5 доллара, да, там сейчас 1,3, то получается где-то 3-5 долларов за 1 TPJ. То вот эти 100 тысяч TPJ мы продаем за 2. Доллара. То есть, ну, скидка в 2,5 раза. Это очень маленькая эмиссия, она нужна только на предстарте, чтобы э, серверные мощности оплачивать, технологов оплачивать и олимпиады. Потому что мы сейчас очень некоторые технологии э, проводим олимпиады среди программистов э, насчет разработок различных. Поэтому это сразу оплачиваем им все в USDT, поэтому небольшая локация. Если я не ошибаюсь, там совсем мало осталось. После презентации пишите либо мне, либо Алексею в личку. Алексей, сейчас подтвердите, я не знаю, сколько там осталось. Да, Артем, на утро у нас оставалось 32 тысячи. Теперь после обеда у нас выкупили 20 тысяч, осталось по 12. А, ну понятно, ну, значит вот если кто-то успеет, но там только от 1000 долларов, от 1000 USDT, то есть меньше не продаем, потому что чтобы не возиться, это, это все на Олимпиады уходит у нас сейчас. Все, кто успел, тот успел, кто не успел, в принципе, на общих основаниях тут без проблем можно за 3 тона покупать. Но это просто, опять же, я говорю только вам, потому что, скорее всего, это последний раз, когда я говорю, скорее всего, там завтра, послезавтра это все уже выкуплено будет, я вообще об этом упоминать не буду, то есть на технологом ушло и все. Так что вот, э, вот эти все тоны, да, если мы умножим 3, 300 на 3, 900 тысяч 5 на 3. Полтора миллиона, да? И, соответственно, все, если эти тонны собрать, то как раз будет 4 миллиона 850 тысяч тонн. Это вот те тонны, на которые будет запущен первый стейк. Вот наша дорожная карта получается. Она только на 22 год. В ней мы активно запускаем вот эти инструменты, которые, да, стейкинг, пассивный активный депозит, потому что они в первую очередь начинают наполнять пул капитализации, а пул капитализации начнет стейкаться, начнет, начнет начн... набирать обороты и э, обеспечивать техническую команду, потому что мы сейчас несколько технических команд будем вести. Вы не представляете, как сложно найти крутых программистов, но они сами к нами идут, потому что сама токен-экономика очень хитро исполнена, каждый будет работать как над своим детищем. И самое интересное, что у нас нету реально дальше дорожной карты. Владельцы TPJ на собраниях сами определяют, какая технология будет выпущена следующая. Захотят, допустим, биржу, проголосуют, значит будет биржа. Захотят проголосовать про маркетплейсы, значит будут маркетплейсы. Это все децентрализованная автономная организация. Это примерно 10% о проекте Тонпэй, без особых каких-то углублений, потому что сам проект, он разносторонний, это целая экосистема, над ней работают различные программисты, но так как я понимаю, вы все люди, инвестора и владельцы структур, лидеры, как я понимаю, то есть, наверное, для вас вот больше было бы интересно что-то касаемо, ну, во-первых, Прошу, прошу прощения Инвестиции, да, наверное, в TPJ И, соответственно, со стороны пассивного активного депозита Поэтому я здесь чуть больше сегодня подробностей в этой презентации дал Итак, мы ровчаемся ровно 1 час 20 секунд Предлагаю на этом закончить презентацию Теперь те вопросы, которые у вас появились Обязательно задавайте Давайте рассмотрим каждый вопрос, чтобы... Пока у нас есть возможность с вами вот один на один пообщаться, мы это с удовольствием сделаем. Спасибо за презентацию. Вопрос такой. Может, я просто прослушал активный и пассивный депозит. Это два разных депозита, я так понимаю. И те, кто будут именно строить структуру, активируют у себя активный депозит. Те, кто не планирует, активируют пассивный депозит. Да, абсолютно верно. Смотрите, друзья, важно понимать, что мы финтехпроект, то есть IT-компания. Мы ни в коем случае не какая-то там сетевая компания или еще что-то, просто мы сейчас пишем серьезные инструменты, у нас уже есть подрядчики, есть фонды, различные компании, которые хотят наши технологии просто использовать в своем бизнесе. Но... Среди нашей экосистемы есть различные финансовые продукты. Это просто маленькие продукты, но так как э, я порядка 15 лет развивался как кибермаркетолог, то просто свои знания я упаковал в несколько финансовых продуктов. И на первом этапе их только два. Это пассивный депозит для тех, кто не хочет строить структуру и активный депозит, для тех, кто хочет строить структуры. Хотите, участвуйте, хотите, не участвуйте здесь, кто как пожелает. Но в основном IT-проект вот с такими интересными продуктами. Все понятно. Если я, например, имею активный депозит, то у меня в команде могут быть люди, которые имеют пассивный депозит, и я с их пассивного депозита буду ну, с дивиденду зарабатывать, да, как вариант. Абсолютно верно. Еще раз, а, я, кстати, не проговаривал, да. Смотрите, в основе разработок системы, то есть примерно в 2015 году, я продвигал у Владимира Викторовича Довганя, ну, наверняка, знаете, да, миллионер с 90-х, там у него еще эти вот клубы по прокачке мозгов были, вот мы как раз, я у него маркетологом был, мы на 30 стран продвигали инструменты, и вот в тот момент э, я изобрел такую технологию, как э, социальный актив. Что такое социальный актив? Это то, в принципе, я еще тогда предполагал, что, наверное, в будущем все будут строить себе... Просто структуры. А потом эти структуры обналичивать в различных блокчейн-технологиях. Мы заложили сюда такую же технологию. То есть в основе TonPay лежит единое материнское дерево структуры. Что это означает? Что единожды один раз построенная структура может быть транспонирована в бесконечное количество инструментов. То есть если вы подписали под себя человека то потом, сколько бы новых инструментов не появилось, эти, со всех этих инструментов, с ваших людей, вы будете всегда получать доходы. Единая структура на все технологии. Ну, с этим определенные проблемы возникают. Например, у меня в команде сейчас около 200 человек. Первая вторая линия у меня большие, но в глубину не идет. То есть у людей проблема именно с приглашениями, с устраиванием структуры. Что ты можешь сказать таким людям, что порекомендаешь, чтобы структура росла очень быстро и именно в глубину шла? Это абсолютно элементарно. Смотрите, есть такие проекты, которые сами себя продают. Вот что значит слово «Павел Дуров»? Это сразу же у всех в голове, это ВКонтакте, это Телеграм, это самый крутой в мире блокчейн, что даже СЕК, да? Дальше, что такое стейкинг, что такое активные пассивные депозиты? Плюс данную презентацию, которую я показываю, у нас в ближайшую там, пару недель будет открыт особый канал, где наши медийные лица будут постоянно рассказывать о том, что я вам сейчас рассказываю. Об общей презентации, о каждом продукте отдельно. И ваша задача, просто чтобы ваши люди, сами ничего не говоря, просто приходили к другу, «Слушай, такая крутая вещь, иди зацени». И скидывают свою реферальную ссылку с нашего бота. Все. А сам медийный человек настолько все красиво объясняет, что тот человек, который был приглашен по реферальной ссылке, автоматически зайдет, все купит, захочет участвовать. То есть по факту, пока вы сами не научились приглашать людей или развивать в глубину, это все будут делать медийные лица TonPay в каналах по... У нас будет отдельный канал, он уже сейчас прорабатывается, у нас уже есть медийное лицо, это Роман, и, соответственно, он будет это все вести. То есть он такой достаточно опытный спикер, соответственно, вот такие инструменты. Плюс еще будут видео отдельные, промо-материалы. После этой сегодняшней нашей встречи я скину вам в чат данную презентацию. То есть вот вы прям вот так можете прийти к своему другу на компьютере, нажать, вот смотрите, это презентация, да, вот сейчас покажу. Нажимаете F5, да? Все, вот она. У меня просто несколько мониторов. Вот, открывается презентация, кли кликайте мышкой, и у него на компьютере это все, а вы просто рассказываете параллельно. Такая же презентация есть в PDF, то есть вы PDF-файл тоже скинули, рассказали, либо видео послали, потому что еще будут целые видео. И по факту оно автоматически все будет рассказано. Приглашенному человеку останется только сделать выбор, нравится это ему или нет. Вот и все. Наверное, знаете, какой вопрос, скорее всего, сейчас всех интересует, что доступно прямо сейчас и что будет доступно в ближайшее время. Прямо сейчас, прямо сейчас, то есть вот эти все технологии, которые я подказываю, они сейчас у нас готовятся, но в первую очередь у нас... Уже, ну, во-первых, конечно же, есть кошелек, которым уже полгода все пользуются Причем этот кошелек про нас статью написали в американском журнале Что это единственный кошелек, который поддержит мема С нашего кастодиального кошелька можно выводить деньги на биржу, знаете, там, с сообщением там, Бывает, биржа говорит, чтобы деньги поступили, нужно, чтобы еще код шел с переводом Вот у нас эти коды можно вводить Мы единственный кошелек кастодиальный, который это поддерживаем на планете Дальше, по поводу вот обмена, сейчас происходит обмен, все люди, которые по вашей реферальной ссылке купят TPJ, вы с них на один уровень получите 10%, но вы получите не в TPJ, а в Тони, которые они инвестируют, то есть сразу можете пойти в магазин и приобрести себе хлеб. То есть прямо сейчас уже работает одноуровневая реферальная система, на которой уже сейчас можно заработать. Причем прямо сейчас нужно выстраивать структуры у нас, потому что я рассказывал про материнское дерево. Все то, что будет построено сейчас, когда запустится у нас активный депозит, вот этот вот активный депозит, да, то есть автоматически все ваши люди, ну, перейдут в него. Ну, там, кто захочет, то не захочет, само собой. И вы со всех них начнете получать. Поэтому выгодно прямо сейчас начинать строить структуры, получать 10% с первой линии, а через некоторое время еще вот это вот все. Причем у нас будет по очереди. Сначала мы подключим реферальную систему с премиями, потом мы подключим пассивную часть, а потом подключим токеномику, то есть вот эту часть. Но опять же, это я буду на отдельном видео разбирать, чтобы сейчас просто не уходить еще на час объяснять, как идут деньги, сколько выплаты, от чего. Это на самом деле очень интересно, но надо отдельно собирать ама по этому вопросу. Так что сейчас пользуемся TPJ Exchange, выстраиваем структуры, а в дальнейшем уже строим основную сеть. Артем, наверное, мы тебя попросим еще провести нам презентацию по, по маркетингу, потому что... Без проблем, конечно. Назначайте дату, обязательно проведем. Это очень интересно будет встреча. Я расскажу вам, откуда, как идут деньги, что нужно сделать, чтобы максимально получать доходы. Но ну, я так понимаю, именно вас активный депозит интересует, правильно? Ну, маркетинг, я думаю, интересует и активный, и пассивный. А почему? Потому что, допустим, вот вопрос есть. Если э, я зашел в активный, э, в активный депозит и приглашаю, э, у меня, допустим, мой лично приглашенный на первой линии не зашел в активный депозит, а зашел в пассивный, но его, у него э, лично приглашенные и у него, допустим, в команде, они зашли в, в активный депозит. То есть э, получается он не получает дивиденды. Да. Но я получаю. Да, вот вопрос. Система автоматически проверяет. Если вот смотрите, скажем, вы пригласили человека, у вас не открыт активный депозит, но вы пригласили человека, и он говорит, «О, я хочу активный депозит». Система вас запрашивает, под вами открылся активный депозит. Будете ли вы заниматься с этим человеком? Если будете заниматься, вы акцептируете, сами открываете активный депозит, вы получаете с него деньги. Если вы не хотите строить структуры, а ваш человек хочет, то тогда система ищет ближайшего по вашей ветке спонсора, который занимается активным депозитом, чтобы они друг другу могли помогать. И в этом продукте вы уже не пол... вы теряете своего человека. Во всей материнском дереве он у вас везде остается, но в активном депозите нет. Потому что у каждого человека должен быть наставник, который ему помогает. Понятно, это хорошо. Теперь вопрос... Минимальный депозит. Будет ли какая-то там сумма фиксирована? Ну, это опять же разбирать надо тему маркетинг-плана, но на данный момент минимальный вклад примерно количество тонн, эквивалентное 10 долларам. Все зависит от стоимости тонн. Видите таблица? Здесь есть в тонах, а здесь в долларах. Это что означает? Чтобы вы имели статус Onyx и имели 25% с первого уровня, вам нужно, чтобы на вашем активном депозите лежало такое количество тонн, что равно будет 10$. долларов. Сама система посмотрит, сколько сегодня стоит тонн и скажет, чтобы вам открыть статус Onyx, пожалуйста, переведите, например, 10 тонн. Да, потому что, например, тон, один тонн будет одному доллару Если тон будет стоить 5 долларов, то система скажет, пожалуйста, передите 2 тона То есть вам сама система все будет рассказывать и говорить То есть ваша задача такая, просто смотреть, что у вас там по рекомендациям и вот это исполнять То есть ну очень все лояльно То есть вы можете собственными деньгами это все продвигать Вы можете это на реинвестом делать Просто приглашаете и деньги приглашенных открывают вам следующие статусы То есть здесь зависит от того, стоит у вас галочка реинвеста или нет а так, э, вот эта часть, первые 7 шагов, они открывают вам, вам 7 уровней в глубину реферальную, следующие 7 шагов открывают вам 7 уровней глубины пассивного дохода, а вот эти 7 шагов открывают вам э, от 1 до 7% на бесконечное количество глубины, вычитаемый бонус. Ну, это будем отдельно тогда разбирать на маркетинг-план. Артем, вопрос, вот эти активные пассивные депозиты по запуску на какое время, предположительно? Все зависит от самой экосистемы блокчейна ТОН. Вопрос вообще крутой, вообще мы хотели запустить в середине лета, уже активный депозит, но дело в том, что блокчейн ТОН, он ведь не до конца выпущен, то есть многие технологии просто не существуют, и соответственно от того, как сам ТОН Foundation Выпускает новые доработки блокчейна, тон их комьюнити может использовать, и, соответственно, на основе этих технологий можно запускать какие-то вещи. Вот скажем, одна из технологий, которая не позволяет запускать крутые реферальные системы, это технология Хайло от кошельков. Что такое Хайлоуд кошелек? Это ну, сейчас можно, по-моему, до 5 транзакций в 5 секунд максимум отправить на один кошелек-тон. И то, если у вас там подключен тон-центр. А так вообще в течение пяти секунд, если вы отправили куда-то транзакцию, то ваш кошелек не может больше ни отправить, ни получить. 5 секунд, да, пока новый блок образуется. Highload кошелек позволяет за одну секунду получать бесконечное количество транзакций. Ну, или ограниченные мощностями да, там вашего сервера. И вот, э, скажем, наш проект TonePay, он уже владеет таким кошельком. Им владеет только несколько комьюнити. Это самописные технологии. Э, они э, напишутся на смарт-контрактах, эти смарт-контракты должны выйти в open-source сообщества, все сообщество их обкатывает, ищет дыры, лазейки, потому что ведь смарт-контракт такое дело. если что-то не заметил, все деньги могут вывести из компании, правильно? Мы не можем этого допустить, поэтому эти смарт-контракты выпускаются на всеобщее обозрение, все программисты всего мира ищут, смотрят там дыры, и только после этого можем их интегрировать. Вот Некоторые технологии, которые нужны, например, для активного депозита Они в данный момент находятся на рассмотрении мирового сообщества Они тестируются И как только, допустим, вот эти технологии будут там некоторые Я просто не забиваю вам голову, какие, да? Готовы, мы их постепенно интегрируем Причем некоторые разработки наши личные И они тоже будут мировым сообществом приниматься Мы можем уже что-то запускать Но в данный момент эм, уже есть обкатанный смарт-контракт стейкинга и пассивного депозита То есть как только мы завершим первый стейдж TPG Exchange То мы запускаем собственный стейкинг и запускаем пассивные депозиты А когда уже запущен пассивный депозит То к нему просто прикручивается реферальная система И по факту активный депозит уже готов А у нас активный депозит уже сейчас на Hilo от кошельке Техническая группа обкатывает Техническая так что, как только мы получим от Тон Foundation, что контракты проверены, наша техническая группа все это обкатает, мы это выпустим. Потому что, знаете как, береги честь с молоту. Если хотя бы на раз ошибешься, потом никто к тебе не придет. Мы не можем допускать ошибки. Мы идем по пути Стива Джобса. Он делал какую-то технологию самой лучшей на планете. Если это iPhone то это лучший телефон на планете. Если это MacBook Air, то это лучший ноутбук на планете. Помните Стив Джобса? Да, конечно, сейчас, к сожалению, уже не та компания Apple. К сожалению, Стива Джобса уже давно нет живых. Но мы идем по такому принципу. Пока мы не будем знать, что действительно это уже принято мировым сообществом, Это точно никто денег не потеряет. Точно дыры все выявлены. Хотя и тогда небольшие риски сохраняются. Мы только тогда будем все это интегрировать. Приблизительное ожидание запуска активного депозита — это конец этого года, начало, первый квартал следующего. Поэтому пока у вас есть еще возможность застолбить за собой структуры. Когда будет запущен активный депозит, драка будет очень серьезная, я вам гарантирую. И лучше сейчас за собой застолбить людей. Я вам так скажу, сейчас во всем мире творится вот такая ерунда. Ну вы сами знаете, что сейчас, так сказать, на повестке в области политики творится. Это всем нам на руку, потому что все активы падают в цене, можно лопатой гребсти все по дешевке. И как сам TPJ, да, потому что он зависит от стоимости на данный момент только тона, а не всего пула различных монет. Нужно покупать TPJ, это ограниченная миссия, Так что покупайте, приглашайте, еще и рефералка есть. Вот на что сейчас нужно, особенно у тех, у кого большие первые линии, заводите всех людей. Пускай они покупают TPJ. И, соответственно, у вас, во-первых, у вашей структуры будет голос. То есть вы можете, по сути, руководить проектом. Вот, скажем, там на всю вашу структуру, например, вы там 100 тысяч TPJ куплено. Представляете, вы все собрались, сказали, а мы проголосуем за это. И можете просто рулить проекта. То есть все зависит от того, кто, у кого сколько TPJ, так они потом еще и в цене постоянно расти будут. Так что здесь дело такое. Покупаем TPJ. Опять же, только после того, как посмотрите мой видеоролик по финансовой грамотности. До этого, вот, вот честно, не рекомендую вообще никому ни копейки вкладывать. Ни в нас, ни куда-то еще. Ну и столбите структуры. Самое важное. Социальный актив, те люди, которые за вами идут, это самая сильная сила. Потому что если у вас есть люди, которые вам верят, которые знают, куда инвестировать, то вы всегда будете богаты. потому что Если есть технологии, но за вами никто не идет, то какая, какой этот вопрос? А когда у вас тысяча, и вы все единая структура, вот это сила. Поэтому стройте структуры, столбите их за собой. Это вот рекомендация, которую я всегда даю, и кто к ней прислушивался еще лет 5-7 назад, кто со мной знаком, они сейчас меня благодарят. Спасибо, Артем, будем собирать команду и, конечно, ждать. Каких-то официальных инструментов, которые помогут собирать команду еще быстрее и больше. Конечно. Смотрите, значит, тогда подводим итог, итог некий. После этой презентации у вас останется это видео. Вы можете его использовать для того, чтобы передавать по своей структуре. К этой презентации я вам отправлю в чат видео по финансовой грамотности. Презентацию эту в двух видах. Со слайдами и в PDF без анимации, да, ну... На тех устройствах, которые не поддерживают PowerPoint. Плюс, так как я лично вам все это рассказал, вижу, что вы адекватные криптоны. Мы вам, если нужно, можем вот эту вот аллокацию допродать. Опять же, если нужно, если посмотрели по финансовой грамотности. Следующее. Приглашайте прямо сейчас в TPJ, получаете 10%, столбите за собой структуры, и ожидайте новости, ожидайте каналы, где еще и медийные наши лица будут все это вам показывать. Если нужно, соберем еще отдельную конференцию по разбору маркетинг-плана, либо же там через недельки-две тоже самые разборы начнутся уже в медийном пространстве. Так что просто следите тогда за новостями. Артем, вопрос такой еще. Угу? А, в рамках СНГ понятно на русском, все как бы, да. А за пределы, допустим, Штатах, вот Булат живет в Штатах, uh -huh. а вот там, если развивать и на английском языке, есть какая-то информация, презентация на английском языке? Ну, во-первых, все слайды исключительно на английском языке, я их сразу на английском упаковывал. Вот Я даже, если честно, через копирайтер это не прогонял. Это моя такая инфографика техническая. Потому что вообще у нас слайды будут оформлены дизайнерами дальше. Мы просто, я же говорю, мы IT-проект. Мы уже, у нас контракты уже с серьезными людьми и компаниями. Вот эти вот а активный, пассивный депозит, это некая такая, знаете, ну, некий мой каприз, который я понимаю, что и проекту здорово, когда э, развиваются структуры, когда люди различные. Отключите, пожалуйста, микрофоны, да, чтобы не фанило. Вот, поэтому э, получается, что пока презентация там не дизайнерская, да, пока только создаются медийные люди, но здесь очень сильный будет ажиотаж, когда запущены -то будут технологии. Но я сразу писал на английском языке, если вы на русском прослушали и владеете английским, спокойно берете презентацию и рассказываете. Как только у нас появится запрос, ну я думаю в течение, может быть, к концу года, наверняка у нас подключатся уже какие-то лидеры, мы же DAO, мы децентрализованная автономная организация, банально любой из вас, кто владеет английским языком, хорошо, мы можем вас пригласить как спикера, и выплачивать вам вестингом TPG за то, что вы будете на английском языке вещать. Главное это делать качественно. То есть, как только у нас появится какой-нибудь партнер, наш криптан, который будет, влад... который будет на владении TPG, который также хочет внутри децентрализованной организации нашего кооператива по факту, да, продвигать, пожалуйста, бери и продвигай. За это еще и TPG вестингом будешь получать. Бесплатно. То есть, тебе в зависимости от твоей деятельности мы будем минтить TPG. Так что, и ты, конечно же, будешь как для своего детища, для развития всей компании, максимально стараться провести это все. Артем, да еще забыл упомянуть сегодня по поводу удержания статусов. Если ты удерживаешь статус, определенное да. время тебе также начисляют. Э -э да, верно. Вот здесь, в этой части, когда вы уже находитесь на последних семи шагах, и каждое удержание каждого статуса, да, вот здесь есть различные статусы, вам начисляется тоже TPJ-вестингом. Что это означает? Просто есть программисты, которые работают над проектом, и от их качества кода зависит весь проект, поэтому они как над своим детищем работают над этим кодом, получают вестинг TPJ, и они хотят, чтобы это все долго и круто работало, потому что TPJ растет всегда. Также и те люди, которые там 20 тысяч человек, например, построил человек, он такую же полезную работу делает, как и программист, но только программист код пишет, а этот ведет огромное количество людей. Их вклад равноценен, поэтому мы всем крутым лидерам тоже будем потом начислять типи Джей. Это есть такой факт. Да, так что, ну, это отдельно. При разборе маркетинг плана у нас будет отдельный пул, который будет на удержание статуса выплачивать определенное количество типи TPJ. Да, по поводу еще. На самом деле у нас сейчас э, на низком старте стоит Индия, Южная Америка и Африка. То есть у нас порядка 800 тысяч человек по примерным, по приблизительным оценкам ожидают перевода и запуска наших систем. То есть, есть уже лидеры, которые автоматически на это все языки переведут и будут это все развивать там. Так что потенциал у технологий, он невероятный, и те, как у нас уже договоренности есть, ожидания есть, то есть мы хотим, но мы хотим сначала все развивать более просто, то есть мы хотим сначала запустить русскоговорящий комьюнити, да? на них протестировать нагрузку, на них протестировать различные инструменты, потом запускаем англоязычный сегмент, потом получается Индия, Южная Америка, э, Африка, а потом у нас э, через Романа даже Китай на подходе, но мы пока все сразу мы не хотим запускать, мы хотим расти органично, потому что сами знаете, те, кто очень быстро развиваются, обязательно могут поймать по неосторожности какой-то, ну, где-то какую-то проблему или бак или еще что-то. Именно сейчас у нас все очень осторожно, мы... Поэтому у нас сейчас нету активных каких-то медийных компаний То есть у нас сейчас мы со всеми лично общаемся с комьюнити, с различными Смотрим нормалити комьюнити Есть комьюнити, на которых я даже презентацию до конца не провел Я просто вижу, что там какие-то люди вот с такими глазами по 5 рублей, стеклянными Бабки, бабки, бабки, пирамиды Я просто говорю, что простите, у меня нет времени и мы уходим Потому что хотелось бы на первых этапах видеть нормальных людей которые заинтересованы разбираться в блокчейне, которые заинтересованы строить нормальные структуры, работать со своими людьми и развивать этот проект. Да, это со стороны лидерства, потому что со стороны, скажем, IT-сферы у нас там очень серьезные контракты уже. Вот примерно таким образом мы движемся. Мы не стараемся сильно спешить, важно качество. Потому что когда что-то пойдет не так, уже никто не спросит. Здесь нету выгода приобретателя, поэтому никто ламбу не купит и никуда там на Канары не уедет. И все абсолютно в одинаковых условиях, даже основатели и разработчики сейчас на зарплате и на вестинге. То есть мы там свои TPJ будем получать в течение пяти лет. Каждый месяц согласно выполненным KPI по концу месяца. И не дай бог, ты где-то начнешь косячить, тебя просто меняют и ставят более сильного специалиста, более надежного. Поэтому здесь нет такого, что там основатели там какую-то часть себе загребли. Нет такого. Вот в чем, наверное, самая замечательная часть децентрализованных технологий. А так вы, в принципе, можете сейчас зайти в кошелек, пригласить любого человека, пускай он купит TPJ, посмотрите, как вам начислилась комиссия быстро, все эти транзакции уже в блокчейне отображаются, все работает очень круто, таким же образом будут скоро работать активные депозиты, то есть прям пойдите, потестируйте, это очень вдохновляет, или там придете, допустим, к своему другу и скажете, смотри, я сейчас тебе один тон отправлю, зайди по этой ссылке, по вашей реферальной ссылке, оп, он получил тонн. Скажи, вот теперь купи на этот тон, например, TPJ. Посмотрите, в каком комиссия начислится. Ну, в общем, очень здорово. Посмотрите. Ладно, давайте, наверное, будем заканчивать ровно час 30, чтобы не растягивать лекцию, чтобы те люди, которые будут после вас просматривать это все, они могли бы не, не пугаться от размера этого видео и, в общем-то, спокойно погружаться в детали. Здорово. Будем тогда держаться на связи. Нам приятно общаться. С интересными людьми, с теми людьми, кто развивает индустрию криптовалют, рассказывает людям, ведут структуры. Это, наверное, самое благородное. И... Будьте умнее, включайте голову, смотрите презентацию по финансовой грамотности, столбите за собой социальный актив, разбирайтесь в технологиях, полистайте белую бумагу блокчейна Тон, Разберитесь потом в дальнейшем на презентациях в технологиях TonePay. Посмотрите, какие блокчейны мы планируем внедрить, да, даже вот, на... я их показывал в презентации. Здесь нужно разбираться, и те, кто первые во всем этом разберутся, они, как обычно... Соберут все ягодки, а все остальные уже листики. Так что все в ваших руках. Эти технологии позволяют тем, кто трудится, тем, кто действительно хочет развиваться, могут дать невероятные возможности и через 3-5 лет могут сделать совсем в свободном финансовом плане человека. Ладно, на этом будем, друзья, заканчивать. Пишите в поддержку, пишите в личку, пишите в этой группе, будем держаться на связи, ну и, соответственно, развивать вместе криптоиндустрию.